Растяжка в городе Воскресенске. Перед больницей. В нашей больнице можно не только лечиться, но и вылечиться. Это остроумно. Мне пришлось зайти в одну поликлинику, такое районного значения. В общем, я не люблю ходить э, в поликлинике, там меня узнают, пристают, давайте сходкаемся. Я не для этого хожу в поликлинику. Но тут пришлось зайти, но не зря. Лаборатория. Написано, прием анализа в мочи. Направление подавайте в руки. В скобках у нас сквозняк. А закрыть окно вот не придет на ум нашим. То есть они лучше всех их забрызгают. Мужчина написал, недавно пришел в больницу в травматологию. Мне предстояла операция, надо было пластину из ноги вытащить. Но перед этим хирурги сказали, сходите, купите две отвертки, а то наши могут не подойти. Но это медицина полный голодец. Реклама стоматологической клиники. Замечательно. После нас... Ваши зубы станут вашим украшением. они не понимают, что пишут. Я говорю, это слабоумный народ. Мужчина пишет, брянская поликлиника, очередь в регистратуру, старушка просит талон к врачу не на сегодня, а на завтра. А ей в ответ. Готово? Да вы еще до завтра доживите. Ласково так, бабусь, да вы еще доживите до завтра. В интернете реклама строителей. Занимаемся сношением деревянных домов. Это, это, это страшно. Вы видели, как когда-нибудь как сно, сношение происходит у, у деревянных домов? Так-то мы видели, конечно, у других домов. Реклама турагентства. Мы пустим вас по миру. Производим чистку подушек у вас на глазах. Это... Всю жизнь мечтал, чтобы мне на глазах подушки почистили. Есть такой городишка, Гжель, неподалеку от Москвы. Растяжка при въезде в этот городишко над дорогой. Гжель-синь России. <плес> Торгуют гастарбайтеры арбузами. Вот тоже соображалки набрались у нас, славян. Написано на, на лотке объявления, оплатить 4 арбуза и бери арбузов, сколько унесешь в руках. Ну, реальная замануха для лохов. Объявление на столбе. Ищут зарплатодателей. Гениальная. Работодателей, прошу, не беспокойтесь. В газете. Потомственный алкоголик быстро и безболезненно снимет кодирование. Надпись на кошке ларька. Всем стучать громче. Мы где-то здесь. Табличка на киоске. Написано, стучите вот так. Тук-тук-тук. Они -тук -тук». А же от руки кто-то дописал. А можно блямс-блямс-блямс? В газете объявление об услугах экстрасенса. Предсказательница с седьмым коленом. Вот седьмая. Она в Чернобыле, родилась, у нее семь коленок. Может, девять, не знаю. Вот. Они ведь пишут сегодня этих ведьмаков развелось. Они пишут книжки, как от чего лечиться. Полезные советы. миллионы тиражи. Значит, кто-то читает, кто-то это делает, кто может сделать вот это. Полезные советы книга. Глава. Как выжить пешеходу на дороге? Интересно. Я же не знал, вот дожил до седых волос, лысых волос. Не надо над возрастом смеяться, я еще раз говорю. Прежде чем переходить на зебры или на светофоре, вы записывайте. Необходимо убедиться, что автомобили стоят или вас пропускают. О, какая свежая мысль. Для того, чтобы понять намерение водителя, надо, записывайте, посмотреть ему в лицо. И если наладится контакт, то может быть он вас пропустит. Нормально, может быть. Так он может и не пропустить, честно говоря. Заговор на зубы. Мягкие зубы, волосатые губы, помните? Если у вас мягкие зубы, подойдите к рябине, погрызите ее, приговаривая рябина, вылечимые зубы. Непонятно, как с мягкими зубами я рябину грызть буду. Они же у меня вообще развалились а совет, как вам нравится? Как починить шарик для пинг-понга? <свят> а купить не легче новый. Как избавиться от мышей? Вот. Если в вашем доме обосновались грызуны, перед отъездом в город рассыпьте по полу залу Одно ведро на один квадратный метр. <свят> я такое количество золы за всю жизнь не соберу оставшуюся. 125 ведер я должен собрать. А главное, зачем? А, он зачем? Зала будет прилипать к мышиным лапкам, раздражать их, тем самым создавая мышам дис дискомфорт. Не выдержав издевательств, зверьки покинут помещение. Скажите, это кто-то делает вот это все? Гадание на воде. Девушки берут несколько двухсотлитровых бочек несут, у них все Годзиллы в этом жанре. Наполняют их водой и сидя ждут, пока вода испарится. Вы знаете, сколько надо ждать 200 литровую чтобы испарилась? У кого из девушек вода испарится быстрее, та и замуж раньше всех выйдет. А остальные просто подохнут, жд -ж -ж ждать будут, пока испарится. Средство, избавляющее, написано от вен на ногах, от, не для вен, а от. Нет вен после. Ой. Поймайте двух лягушек. Хорошо. Промойте их под проточной водой. Хорошо. Привяжите лягушек к ногам там, где у вас вены. Обмотайте их теплым шарфом. Не пугайтесь, если лягушки начнут брыкаться. И будут пытаться вырваться. Через пару часов все утихнет. Держать 12 часов. Друзья мои, это как медицина должна была довести наших людей, чтобы в это можно было поверить? У многих болит спина. Опять предлагаю прислушаться к этому совету. Чтобы не болела спина, надо не на это читать. Потому что у меня тоже бывает боли в спине. Вот я, я буду так делать. Надо, если боль в спине, увидев первый раз в году пролетающих журавлей... Семь раз перекувырнуться через голову или сбоку на бок, скосив в глаза к переносицу, и с криком Изы иди, боль. Ну, жена меня точно в сумасшедший дом отдаст, если я так буду и в глазах переносится. Журавлей увидел, все, крышу снесло, мозг на атом распался просто. Поскольку я живу. Э ну, большую часть жизни провожу в Латвии. Мне очень всегда забавно смотреть на, над, на название каких-то учреждений, кафе, ресторанов в России. Такого в Евросоюзе быть не может. Там все должно быть по инструкции строго. В Москве есть фирма, например, она занимается установкой каминов. Название фирмы. Камины делает. Визуви. Образное название для камина. Санкт-Петербург. Магазин «Честное мясо». Я не знаю, как мясо может быть честным, может быть вру врунливым. Магазин «Сантехники». Называется «Дядя в ванне». Вы название магазина модной одежды «Гаврош». Вы хоть видели, как гаврош одевается? Город Ижевск. Рядом со следственным изолятором. Кафе «Тюремок». Мебельный магазин «Формула стула». Что это такое? Это для лаборатории, куда анализы сдаются. Иркутск. На базаре бадья с маленькими огурцами. Маленькие огурцы. Но лохом надо впендюрить? Написано «Дети огурцов». Тот же жанр. На базаре черные перезрелые бананы. Надпись на ценнике «Бананы, черный принц». Чтобы кто-то повелся на это дело. Ой, в Москве название Чебуречный, Чебурленд. Поезд Экспресс, Владивосток, Москва. На поезде написано, 40 лет в пути. <с. Питер, магазин пиротехники, название фейерверка. Фейерверк называется, прощай школа. <с. Вот умеют, когда хотят правду вынести в название. Реклама колбасы в автобусе, колбаса докторская, в скобках. Мы готовим только из своего мяса. Молодцы. Вот, пошла в магазин, пишет женщину, увидела табличку. Ушла курить. Вернусь поздно и пьяная. Вот это... Ну в каком это народе еще возможно? Магазин одежды для беременных. Слоган. Вы еще не беременны? Тогда мы идем к вам. Но остроумных у нас много. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий нашего пацана. Японцы скорее их дождутся, чем курилы.